тили тили ти В последнее время много роликов встречается про женщин, как женщина манипулирует мужчинами, как она должна лгать, и изворачиваться, как она должна подстраиваться. Мужики вообще говорят, что они защитники, они... женщина, сиди дома, не работай, тебе не надо заниматься ничем там, и так далее. Я, честно говоря, иногда просто, когда это вижу, у меня и ступор возникает. Если женщина не развивается, она не может вырастить ребенка, как сказать, разумного. Да, разумного. Она просто не может. Как может женщина? Вот она будет, естественно, она будет стараться отдавать в, в детский садик, чтобы кто-то занимался своим ребенком. Да? Но все равно есть период, когда она по-любому с ним. И то даже уже отдают няням, кому угодно, да. Вот оно, пошло, женщина, сама женщина. То есть суть. Если ты своего ребенка сама растишь, да, ты вкладываешь свои знания, свою мудрость, то, что в тебе есть, свой опыт. Как животных возьми, тех же животных. Они, ну, детки рождаются, да, они в них вкладывают всю мудрость, которую знают, как, как жить в этом мире, и на свободное хлеба, да. А, возьмем женщину. Если женщина сидела все время дома, закрыта, она не развивалась, что она может передать? Она это передаст, вот эту закрытость. Она даже любить, она уже не помнит, что такое любовь. Мало того, ее мужчина уже, уже закрыл, затоптал, придавил, и она согласилась... И ребенку она передает именно это. Будь под, слушайся, есть хозяин, слушайся. Не важно, кто у тебя, девочка или мальчик. Не важно, у тебя есть хозяин. Все, Она, она может только это дать. Вот этот мир она может перенести ребенку. И поэтому интеллект... А интеллект матери передается, передается ребенку. Да? Не отца интеллект передается, а матери. И поэтому мы можем наблюдать. Вот смотри, в странах с мусульманством, там, где женщина подавлена, Поговорим про интеллект. Угу. Про, поговорим про развитие в этих странах и так далее. Что вы сделали? Вы мир затоптали и вы хотите, чтобы в этом это, знаешь, как паханное поле взяли вместо, чтобы посеять, затоптали и вы хотите там урожай пшеницы собрать? Угу. Это о разуме? Нет. Женщина должна развиваться. Но смотри, когда мы говорим про развитие женщины, вот тут же первая подмена вылетает. Мы можем взять американский мир, европейский мир. Вот женщина, она тут же делает бизнес-карьеру. Она вся, она такая же развивающаяся, вся. она получает образование, она творчески проявляется, она стремится чего-то достичь. Она а повестку дня, она же конкурирует с мужиками. Угу. Это о разуме? Нет, конечно. Это первая подмена. А, а это отказ от любви. На самом деле она, она уже не, она не знает, она выращена без любви. Она не знает, что такое любовь. Именно поэтому она начинает конкурировать с мужиками. Все, это подмена. Конкуренция по половому признаку – это самое первое и самое… Но это животные, это животный инстинкт. Но, наверное, когда девочки воспитываются в смешанных группах с мальчиками, в смешанных школах и так далее. Есть элементы конкуренции. Я просто помню себя в школе. Я помню, как я дралась с мальчишками. Нормально, а нормально нет, била. Никогда не дралась. Мало того, я на драке, если где-то что-то было. У меня мало окружения, было драк, вообще мало. Но были. И если были эти драки, то я на них просто... Я даже не смотрела, я уходила. Для меня это был какой-то бред. То есть не мое совершенно вообще Я никогда не буду драться Никогда я, я уступлю и уйду Все. У меня яркий эпизод Это я жду родителей, мы должны куда-то ехать А я очень любила висеть на турнике Мне было тогда 7 лет, я была в первом классе и я пришла домой, переоделась, одела белый свитерочек такой и в брючках фишу на турнике вниз головой. я любила, как обезьяна, висеть. Ну, и мимо любила. проходил мальчишка и кинул в меня грязь. Я была весна, и на моем белом свитерочке ну, я пятном... кинула, Нет, я слезла, подошла и дала под жопу. Он улетел и порвал штанишки. А штанишки оказались польские из Кремплена. А мама прибежала требовать 45 рублей за штанишки. А, ну, моя мама прогнала ее просто и все. Сказала, чтобы она занялась воспитанием своего сына. Они а думают, ты не бей уже так сильно, мальчика. А мне было пофиг. Если меня обиделись, развернулась, тупать жопу и все. Да, если... Ну, реакция сразу срабатывает. Реакция, именно инстинкт это срабатывает, да. Но у меня как-то не было такого. Я не... У меня были, в школе были картинки, когда девочки дрались из-за мальчика. но ну, я вообще смотрела, я всегда на такое смотрела, как Мне ну, за мальчиков. Я за вообще не понимал. Да, то есть, ну, ну, я... Мне такой мальчик не надо, за которого дерутся. Это про конкуренцию женщины про конкуренцию. И вот эта вот конкуренция она должна изначально закладываться воспитанием, что ее не может Конечно. быть. Женщина априори вне конкуренции. Женщина и мужчина это абсолютно разные. Абсолютно разные. И здесь конкуренции не может быть вообще не может быть конкуренции это яйцеклетка и сперматозоид это только сочетание это жизнь это любовь это счастье это э, как это ресурс это интерес это процветание красота вот это но конкуренция никак не может быть между мужчиной и женщиной и в этом и есть мудрость В этом мудрость Сперматозоид, он не может быть мудрым не, он может, может, да Но в определенное время он не может быть А девочка, то есть яйцеклетка, она всегда должна, обязана быть мудрой Иначе яйцеклетка, какой сперматозоид захватила Если в тебе нет мудрости, интеллекта какой-то сперматозоид захватила какую-то информацию захватила такая будет история такой такая жизнь, такая жизнь и будет. поэтому и, и тогда поговорим когда женщины хочу выйти замуж и она любой мужик на нее посмотрел и она сразу за него хватается все вот эта бездумная яйцеклетка схватила сперматозоид и потом начинается колецкая жизнь ну я имею в виду, да. гавкаются как собаки обманывают и потом, и потом только везде говорят э, мужчина, Ой, брак, это уже слово брак Ладно Мужчина всегда Женщина, причем будут говорить женщины Мужчина всегда будет изменять Всегда Я когда это слышу Это тоже такой бред И это создает сама женщина Вообще не должно быть когда Сознание когда женщины есть, изначально создающей Изначально, только женщины она дает жизнь. Она дает разворот любой жизни, любой истории, любой игре. Что я хотела сказать? Про, про, про измены что-то я хотела сказать. Ладно, вылетела. Смотри, когда мы ставим, вот когда мы работаем да, с детьми, когда мы работаем с родителями, их там с болезнями, и мы ставим перед зеркалом детей, родителей. Если мы берем зеркало внутреннего мира, это одна песня. Зеркало психики большое, это вторая письма, песня. Когда мы выходим на вот это зеркало, которое уже охватывает угу. и мир мертвых, а там третья песня. И теперь смотри, когда мы в большое зеркало ставим женщину, она видит в отражении саму себя. Угу. У нее подключен разум всегда. Когда мы ставим мужчину, он видит себя ребенком, да. который размывается. Это про что? Это про незрелость психики. Угу. Мужчин, Мужская психика даже в 50, в 70, во сколько угодно, она незрелая. Незрелая. незрелая. Да. И лишь единицы среди мужчин, кто видит себя в отражении мужчинами. И это про зрелую психику. Это, это такие уже подарки судьбы, блин Но там тогда есть мудрость и есть разум Это да. единичный экземпляр да. И там, как правило, мать этого мужчины Она сыграла большую роль У нее интеллект У нее был интеллект Там тогда да А в основном мужчина видит отражение ребенка И потом гордится Мужики все до старости дети Дети, да. Это про незрелость психики и Нечем гордиться Давайте чем? похлопаем и потом мужик на качелях и принимает спонтанные дурацкие решения. И, сама, и сами женщи, и женщины потом кричат, мужчина всегда изменяет им, и мужчины рады стараться. То есть, ну вы же сами сказали, вы же создали. Потому что нет любви, вот что я хотела сказать. Потому что нет не умеет женщина любить. Забыла, что это такое, она любит обманом только обманом, ложью, через ложь. Все, и пошла, это создали женщины эту ложь, обман, уйдя в тень. Ну да, она ушла Вы, в тень, выставила мужика. Хитро сама. так, выставили мужика, все. Он мой защитник, первое. Создала защитник. нападение. Значит, есть, да, есть напряжение, есть угроза. Выставила, сама ушла в тень, он все сделает. И сидит, не развивается, интеллект уходит. Пошла ложь, обман. Но самое главное, вот э, та штука, которую мы заметили в последнее время, работая с детьми, и когда мы вот уже выталкиваем ребенка в здоровую жизнь, и когда мы вынуждены э, смотреть, что будет дальше с отцом, потому что не всегда отцы ну да, работали. Да. И вот здесь нарисовывается очень интересная тема. Оказывается, женщина при этом, смотри, какая красивая тема, Женщина, если ее сравнить, ее можно сравнить с эго. Мужчину с программой ОМА. Oh, Женщина эмоциональная, она так, фух, выкинула свою эмоцию. Злость, там, раздражение и так далее. Слила. На кого она слила? На окружающий мир. Кто попал в ее окружающий мир? Первый, кто рядом с ней. Чей uh -huh. мир? Мир мужа. Таким образом, муж это все принял, закапсулировал. ровней как принцип работы с подавленной злостью. Фух, продавил в следующую жизнь перекачал, и он в следующей жизни либо он придет женщиной и будет это расплескивать, либо он придет мужчиной и будет болеть, капсулируя, либо взрывая это через войны, через агрессию, еще через что-то. То есть, то есть это пойдет в проработку. Это вообще невероятно вот, вот этот вот механизм Слива женщины на мужика А мужик не может утилизировать Он имеет обратную сторону Сейчас я к ней приду, главное не забыть Но вот этот механизм, это основа того, что мужики умирают Раньше женщин угу. Они не могут столько навоза переварить Потому что они переваривают и свой, и ее То есть мужик используется как выгребная яма Если у женщины нет разума вот. Это один момент Второй момент, другое крыло Именно женщина имеет доступ к разуму У мужчины ум он не всегда имеет доступ к разуму. Так вот смотри, это крыло через он, разум... Он имеет доступ к разуму через женщину только. Да, идет, идет ресурс через женщину. То есть ресурс на жизнь, мы приходим, у нас у всех захвачены ресурсы, угу. жизнь, конечно, мы знаем, когда мы умрем. Но именно разумная женщина может в любой момент сказать, а почему я должна умереть в 80, я могу умереть в 120. Угу. И она может сдвинуть. Да. И точно так только же разумная женщина, женщина может дать... Ресурс мужчине, дополнительный на жизнь, когда mm -hmm. мужчина будет жить дольше. Mm -hmm. Но это она может делать только через искреннюю любовь. Только. А для, это ей, для этого ей надо убрать ложь из себя. А смотри со старостью, что проявляется. Да. Забота, внимание, уход. Игра, игра вот, вот это материальная. И... А любви нет. Нет Икренности любви, нет. а и на самом деле игра... Ведь женщина, мы это очень хорошо с тобой знаем, что только женщина разворачивает жизнь, игру, только женщина все создает, да? И когда с возрастом она, в силу, опять-таки, своего неразвития интеллекта, да, развития интеллекта, уровня интеллекта, она начинает заботиться, проявлять заботы, мы хорошие. И мужчина, что ум, он начинает соглашаться на эту игру, и он начинает, мало того, что у него уже подготовлены эти ядрышки, да, задавленные, подавленные злости, и он начинает, ему же тоже хорошо, его погладили, и мы будем разрушать. И женщина разрушает. Женщина разрушает, потом почему? Потому что она не вышла за границы себя, не позволила себе расшириться, не позволила себе развиваться, а э, живет в том, что, что есть, да? И ум, а, а ум всегда живет в, только э, ум может создавать только из того, что уже есть. Все, и тогда получается, живем сто лет. Ну, кто-то 80-70. И женщина сама же съедает, сама же приближает, тут укорачивает время еще больше, еще больше. Еще съедает ресурс Как это? Как самка богомола? Как самка богомола, да. Самое прикольное, вот, кстати, вчера мы работали с ребенком И как так раз. Между прочим, там, так. Где, там, где жена. Я даже ей написала, что рядом с вами он бы скоро уже все. И даже, подожди, и хитро как, смотри, хитро. Ну, она не осознает, это неосознанная хитрость, но хитро, смотри, она таким путем она себя реализует, съедая его ресурс. А мужик, он всегда соглашается с возрастом, да. Более того, он, он покор... еще, он еще он... находит любовниц, и еще и они Это едят еще... его ресурс, так понимаешь? и они еще едят, а вообще мозгов нет. Еще ускоряет, еще, еще больше, ускоряет да. Но суть. о а, а, а самки, да, вот самки богомола они... И съедают быстрее этого мужика. Вообще. А заметь, кстати, есть женщины, которые съедают очень круто, поэтому говорят «черная вдова». Вот кто за... Да, она, да, она за да, него да, выходит да. замуж, и он умирает, выходит, умирает, выходит. Вот это когда просто на его ресурс садится и полностью выжирает мужика. А самое интересное, это вот есть разряд женщин, опять-таки, их, кстати, много. Их очень много, и они очень любят соцсети, они очень любят оставлять свои комментарии. Когда вот видишь такой, просто охреневаешь. То есть женщины, которые, им вообще пофиг, какой мужик. Да. Они к нему готовы прицепиться, к любой. любой. Вот любой. просто любой. Они просто mm -hmm. вцепятся, и там даже видно, вот мужик оставил комментарий, тут же, тут тух тух -ту -ту, налетели. И ты читаешь и понимаешь, блин, девчонки, девчонки, девчонки. Это деградация женщина. Это деградация. У вас Общество с другой привело. стороны бесконечный ресурс. Зачем вы с мужиками выберите? Они этого не видят и не слышат. Вы мужику должны хотят. перекачать и дать. Да, да Но да. только через любовь вчера. Именно искать. вы даете. Женщины дают. Женщина обладает бесконечным ресурсом, и только она его ограничивает. Да. Уйдя в тень, вот. Да и спустя вот уже которое время там, кстати религия очень хорошо в этом помогла женщину Ну, женщина добровольно ушла в тень выставив да? а, закрыла и все женщина деградировала женщина не знает что у нее есть ресурс, у нее вообще ничего нету, она только должна. женщина должна готовить, растить детей, что там еще убирать, так, слушай, точно так же мужчина должен построить дом, посадить дерево, Деньки. вырастить сына, иди на кладбище. Иди на кладбище. Все, программа. Про... А жизнь пролетает мгновенно. Жизнь пролетает мгновенно. Я вот сейчас оглядываюсь и понимаю, блин, дети, вот казалось бы, вот они только что рождались, они уже взрослые, да. они уже своих детей да, рожают. Да, да, да. А на самом деле эго женщины и ум мужчины – это два движка. Два движка, которые постоянно производят искры свет ресурс да, в правильном сочетании то есть создают мужчина помогает создавать женщина почву а мужчина информация И то это и женщина выбирает какую информацию я понимаю что сейчас сложно меня будет понять мы с тобой понимаем о чем да но это так то есть два движка которые создают жизнь и здесь нужна мудрость и никак их нельзя не конкурировать между собой сталкивать не разводить потому что если разводить тоже женщина значит эго или там ну эго да раздувается или оно просто вот в какой-то момент бры... лопается. да? А ум тогда он просто в холостую работает. Он работает в холостую, он как робот-автомат. А пластинки уже нет давно. Пластинки нет, а он где-то там заведенный еще фигачит. Вот оно в холостую. Холостые, кстати, мужчины. Холостые, да. В холостую сперматозоиды Разбросал. разбрасываются mm. и, и толку от тебя. Нету самки, которая тебя прибрала к рукам и какой бы ты оказался нужен, тебя не выбрали. Тут, вот тут тоже, да, прибрать к рукам, это тоже, знаешь, как... Управление, да, создание, но при этом здесь нужна любовь. Когда это любовь, тогда... Тогда создание. Тогда создание красивое и создание... Создание... Жизни, создания красоты, создания счастья. А когда просто прибрать ты по что ты такой, как есть же такой, я почему-то mm -hmm. отреагировала. Вот он такой ходит, надо его прибрать, пристроить к женщине. И ходит этот. Ну так это дохлый сперматозоид, не способный на оплодотворение. Я сейчас не про дохлых сперматозоидов. Те, которые холостые, они, как правило, не дохлые. Нет, они в холостую есть, фигачат. Они или... просто в холостую фигачат. А я имею в виду... Хотя есть и дохлые, конечно, которые ну, не сгорелись Дохлые почему? Потому что мамы. Потому что такие. мамы не выпустили, да? да. Потому что мамы съели. Съели, мамы высосали Съех. и выбросили шкурку. И поэтому он уже никому не нужен. Кстати, на, по, по поводу мамы съели и выбросили шкурку. А помнишь, мы работали с семьей, у них была проблема с оплодотворением. И там как раз была история, мама съела сына, мы восстанавливали сына, и у них беременность А была. я помню. Я, а, и была беременность. Да, и беременность я была. Не помню тогда. Ну, то есть они смогли забеременеть после того, как мы восстановили сына. Ну, что-то такое крутится, я не помню. Это недавно было? Ну, где-то полгода назад. А, поэтому я уже... Ну, что-то так. Кру... Угу. Да, мамы, мамы в жизни. Женщины мужчин, дают женщины. ресурсы, женщины же забирают. Да. Я тебя породил, я тебя и убью. Это женщина. вообще на тему женщин придется раскручивать эту тему глубоко и на ключ потока мы тоже будем да. давать в ком ключ потока. Да, шокируем, да. Это шокирующий ключ, шокирующий курс. курс Но это шокируем. факт. Потому что мужчина максимум, что может из себя в знаниях выдать мужчина, это колдуна. Все. Все. Все максимум. Это потолок. Потолок, когда он может работать за зеркальем, используя Ритуал. Ритуалку. Все. Дальше у него дорога закрыта. Без женщины дороги нет. Нет. И, кстати, по парадоксу, как постебалась религия? Женщинам нельзя за алтарь. Нельзя. Блин, я когда это вижу, это парадоксальное кривое зеркало. Мы говорим о том же самом, но только в подсознании все наоборот. Гиацинтка – это мир. Она выбирает сперматозоид. И благодаря выбору того или иного сперматозоида идет тот или иной вариант развития событий. Да. Все. А женщина добровольно ушла в тень. А теперь, а если теперь... и вынесла ответственность на сперматозоид. А теперь, если берем по образу и подобию яйцеклетки и сперматозоид. Теперь смотри, Яйцеклетка ушла в тень. О чем это? Изнасилование. Это конкретное. То есть я слабая. Но это, это, это Но кто кого насилует, она да. сама себя и насилует. А, так, естественно. Так и она ты она посмотри жизнь, в жизнь Потому женщин, которые не проявляются, они сами себя и насилуют да. постоянно. Да. Я никто, и звать меня никак. Любой сперматозоид меня может оплодотворить, а потом я буду расхлебывать, что там у меня уже и как Зато у меня появится игра Слушай, какие Это вещи сейчас игры говорю нет. А, Зато у меня появится игра А сесть и, и написать я... свою игру с, с, из головы Вместо того, чтобы вот так привлекая перо попавшееся Встречного-поперечного Мозгов не хватает А разум где? У женщины разум есть Почему ты от нее отказалась? Добровольно Добровольно причем Скинула его вместе с ответственностью на мужика И с вынесенным богом вот, добровольно, да, добровольно скинула. И самое главное потом, вот это же программное обеспечение ты передала своим детям. Угу. И все идет, деградация таким образом интеллекта, и, и сама деградируешь. Сама деградируешь, и дети деградируют. Ты развиваешься, и дети развиваются. И то, что мы показываем на, на примере работы с мамами. Мамы развиваются, дети, дети выходят, выходят, да? выходят из аута и из заболеваний. И посмотри, какая результативность. И на сегодняшний день я просто иногда в шоке, когда говорили три а, года назад, вы хоть одного ребенка выведите, и вам уже Нобелевская премия будет. Угу. Вы посмотрите, сколько, сколько вышло. Вы посмотрите, да. сколько вышло. Вы почитайте. А вы тут же прячетесь, ой-не-не-не, не, не, это они придумали. Я верю тому и тому вот недоразвитому, который от православия там какую-то хаку угу. положил. Угу. Вот там правда, вот там разные правда. Здесь неправда. Ага. Там я буду слепо верить. Слепо верить, да? А здесь нет. Угу. Когда здесь вот очевидно, а там вообще, ну никак ничего. Там просто э, умозаключение человека, который даже не связался с теми же самыми родителями, не пообщался. Который просто на этом сам себя поднимает. Как это говорят? Самоутверждается. Самоутверждается, да. Раздувается раздувает. на этом, да. Просто тупо я это Я такой делает. умный, я от тебя вытру да. ноги. Да, да. А видишь, а, а смотри, как люди привыкли. Там, где растаптывают, там правда. А. О, и все с удовольствием камешками будут бросать, Да. А где хорошо... А что где... на этот счет в Библии написано? Да, да. Вот. Ты в какой огород камешек Да, такие? да, ты свой же огород и бросаешь. Ты за это что повезешь? Так, да, да, вот. Вези. Это тоже об Возь, интеллекте. Это, да, это тоже об интеллекте, да. Когда любят подхватить, когда кого-то а, а, хают, любят подхватить, а когда кого-то хвалят, Молча уходят, послушают и молча уходят. Или же когда у кого-то там красиво дом, там красивый участок, красивый, да, семья счастливая, ой, тогда начинают ходить небылицы, мама не горюй. То есть все шиворот на выворот, и везде интеллект, везде уровень развития. Сразу видно, Сразу он будет. прям вот очевиден. А сейчас вообще это видно. Сейчас, вот когда идет этот я хочу, апокали... чтобы было плохо. Мне хорошо. Сейчас вообще эти скелеты из шкафов просто вываливаются, и ты mm -hmm. просто видишь каждый скелет, и так смешно. Так я, кстати, сегодня Галкина смотрела в Инстаграм. Ты знаешь, он так четко прошелся по СМИ, причем он, он назвал, вот прям сегодня, он сказал, что СМИ, говорит, ну такие небылицы про него, но СМИ не, не, не мелкие, а СМИ действительно такие уровни серьезного, да, приватили в желтую прессу, да, да это такой... деградации. Но при я этом сейчас запрос не на это у кого? Ну, естественно. Я сейчас не вспомню, что он говорил, да, что они о нем говорили, но, но то, что он произносил, у меня у самой было шо. как, где вообще, это как будто люди, знаешь, я не знаю, обкурились чего-то и несут. И при этом это известные СМИ, Смотри, но запрос а, на НТВ это. А НТВ канал. Ну, запрос на это у кого? Ну да, его, это у него, да. Конкретно конкретно его запрос. Но ему надо игра. поднять же, он этого не осознает. Иначе его забудут. Да, ему же надо поднять, э, и, и даже это, это другого еще уровня. А ему надо, и вдобавок он не осознает. Его запрос почему еще идет такой, э, чтобы он поднял в себе то, что было в нем спрятано, поднялось, он увидел и с благодарностью закрыл. Но он пока не с благодарностью, в нем пока кипит не закрыл, злость да. Да, но, но это для этого Но уже какаха перед тобой лежит, что ты будешь нигде Ты смоешь унитаз или осознай, положишь что, осознай, что это какаха, то есть то, что ты услышал зацепило тебя внутри, значит было за что зацепиться Значит в тебе это было Магнитик такой, тык вот, а человек этого не осознает. Он думает, меня оскорбили, меня, то есть в него там, знаешь, ответственности на да, внешние. Да. И не задумывается, что если в тебе это зацепилось, отозвалось, значит, будь благодарен этому. Вот это, то то тебе это запросик, создало вот этот да, запрос. Запрось, увидь и освободи меня, то mm -hmm. есть расслабь меня. Прослать, очисти. поблагодари, да. очисти, Всего. заверши, заверши создай, создай сюда, посей на да. навоз, посей да. зернышко офигенное, да. у тебя да. будет рост творческих способностей, да. у тебя будет продвижение вперед, опять-таки у тебя будет молодость, а, кстати, там у Аллы есть разум, приличный разум, а, там много чего есть хорошего, но это надо, это надо, но это все не публично. Да, это все, не... это личные, это личные дела людей, пускай живут и играют в свою игру. Для нас они просто субъекты наружные. Угу. Ну, дети посыпались уже. Да, дети, дети посыпались. И женщине развиваться надо. В женщине основа мудрости, в женщине основа долголетия. Женщина определяет, когда умирать ей, когда умирать. И съемка. только женщина может создать новую игру в омоложение. Да. Вообще любую игру. Любую. Омоложение так, это так, одна из игр. Э, я, Или бессмертие. Это без, тоже одна да. из игр. То есть женщин. Для, для этого женщина надо выйти за рамки, за границы. Она должна осознать, расшириться, расшириться, а не быть зажатой в тени. Кто у нас там в тени? Да? Ладушка. Да, ладошка. Вот, Ой -ой -ой -ой -ой. выйти из темницы. С Иваном <смех> вместо Кощея Бессмертного. <смех> Вообще. Заметь, вместо Кощея Бессмертного. Бессмертного, <смех> да. Ну, потому что все правильно. Сперматозоиды <смех> и сыпятся и сыпятся бессмертными. <смех> <смех> так же, как, в принципе, яйцеклетка, только никто не об этом не задумывался. И тоже ограничивают срок, там, допустим, 60 или 70 лет. Даже ведь тоже женщины создают, а создают а, сами, когда ленятся уже, все быть женщинами. Я хочу быть бабушкой. Все. Ну, коллективное сказала. Это. Дети. Прав... И коллективное сказала, уже в этом возрасте бабушки. Все. А дети, они тоже в коллективном находятся. И тогда в слове бабушка заложено что старение да? все женщина приняла программу старения женщина одумайся суть не в том как тебя назвали а суть в чистой любви и искренней и если в коллективном заложено какое-то слово старение поменяй это слово на другое. На другое. Потому что эта таблеточка, пилюлька такая прилетела. Пьем и стареем. Ну, точно так же, как взаимодействие с детьми. Все, мне уже ничего не надо. Да. Уже пускай детки поживут. Все. Ты время, сама линейка, да, все от отказалась от Приняла коллективную игру, вместо того, чтобы создать свою да. красивую из любви. И все создает женщина. Конечно. Ресурс идет весь Только через, через женщину. Жизнь. Только через женщину. разум, знания идут через женщину. И неважно, это женщина-мать, или женщина-жена, или женщина-дочь. Да. да, да. Ресурс идет через Создает женщину. Создает женщина, однозначно женщина, Однозначно женщина. И если мать была вот крутой, продвинутой, угу. и дала действительно любовь, угу. То она дает ресурс, силу и знания, да. и Мудрость и разум И все подключает мужчине Это все женщина дает Только женщина, да Все женщина дает же своим женщина разум, дает да, да, да Женщина рожает и мужчин, и женщин Поэтому кто должен быть разумным? Женщина должна развиваться Чтобы вкладывать в своих детей Потому что она и тех, и тех рожает И первый, кто заинтересован в том, чтобы развивалась женщина Это мужчина Потому конечно, что его конечно. долголетие напрямую от этого зависит. Его долголетие напрямую его жизнь зависит. Будем от ее, говорить об этом. от, его от жизнь. ее знаний, от ее да. развития. Да. И его ресурс сожрет она его или даст ему. Да. Блин. Мы сейчас жесткие вещи погнали. И опять-таки этого мужчину кто растит? Опять-таки возвращается. Только женщина. Опять только женщина. И это настолько важно быть раз, развитой женщиной. Развитой – это не значит сидеть там, э, командовать кем-то. Нет. Развитой – это значит внутри сильной, целостной, в любви. Та целостность. Это сила, огромная сила. Это ресурс, бесконечный ресурс. Который, ресурс, который наполняет жизнь и разворачивает вот смотри, когда мы говорим слово «ресурс», сейчас будут говорить про энергетику. Это, про, Нет, это не это, про энергетику. Это разные совершенно. ресурсы. энергетика – это разное понятно. Совершенно. И мы даже специально курс на эту тему запланировали угу. для того, чтобы дать психотехники и по одному, и по второму, чтобы человек осознал разницу. Энергетика – это только надсознание. Ресурс – это уже за пределами психики. Да. Блин, я бы сейчас могла бы, конечно, вообще развивать разложить не по надо. полочкам, но Потом. это не надо.